Сегодня мы продолжаем рассказывать про десерты, которые можно попробовать в турецких кафе и ресторанах. Даже не можно попробовать, а нужно попробовать. Первую часть ты можешь посмотреть вот здесь, вот по ссылочке. Ты на канале Turkey Space. Меня зовут Владимир. Я Леся. Погнали. Ривани. Интересный десерт, получивший свое название в честь турецкого поэта который рассказывал о нравах и устоях государства, сравнивая их со сладким пирожным. Интересно, Интересный они? Готовят ривани на основе пшеничной муки твердых сортов. Сначала замешивают тесто из муки, сахарного песка, воды и яиц. Выпекают его в духовке, а затем щедро сдабривают сладким сиропом с добавлением сока лимона. Для украшения используют листочки мяты, кокосовую стружку и орехи. Попробовать ривани можно только в кафе, ресторанах и пекарнях. Так как срок годности такого десерта не более суток. На следующий день оно просто черствеет. На вкус сладкая влажная сдоба. Отлично подходит к чаю или кофе. Очень сытная. Но не приторно сладкая. Что мне нравится. Казань Диби. Вкуснейший и нежнейший десерт. По консистенции похож на пудинг. Готовит на основе рисовой муки, сахара, молока и крахмала. Но с особым способом приготовления. Сладкой пропиткой служит мед или жидкий щербет. Приготовить этот десерт может только профессиональный повар после хорошей тренировки, так как секрет в том, чтобы правильно и вовремя снять выпечку со сковороды. Секунда промедления и Казан уже будет невозможно оторвать от одной посуды. Попробовать казандиби можно везде, где угодно и даже купить в супермаркете в специальных упаковках или в глиняных горшочках. Что говорит о том, что у них большое количество профессиональных поваров mm -hmm. Обязательно попробуй. Он очень вкусный. Оторваться от него очень сложно. И для тех, кто не особо любит сладкое, он вполне подойдет. Так как по сравнению с многочисленными турецкими сладостями, Казандиби не такой сладкий. Вот он налезть, подошел. Mm -hmm. Ну, мне тоже, кстати, подошел. прям четко. Цена в магазине составляет от 10 лир, а в кафе и ресторанах от 45 лир. Тавук гёсун. Это десерт, внимание, из куриной грудки без вкуса курицы. Куриный вкус теряется за счет длительной варки куриной грудки в молоке, которая распадается до эластичных неразличимых нитей. Какой-то интересный десерт. Пробовала десерт из курицы. Этот десерт подавался султанам, живущим в топ кап Легенда создания этого десерта гласит о том, что однажды султан ночью захотел чего-нибудь сладенького. А придворным поварам не хватало ингредиентов, а куриная грудка была. Так и родился такой десерт. По консистенции он как пудинг. На вкус не сильно сладкий, очень необычный, но вкусный. Вкусов курицы вообще нет. Найти его можно в заведениях сети Сарай Мухалеби и Мадо. Сютлач. Переводится как молочный десерт. Еще его называют рисовым пудингом. Готовят на основе молока. Существует два основных рецепта приготовления сютлача. В первом варианте в холодном виде, дополняя его фруктами или орешками, или вообще без них. Во втором варианте сютлач едят теплым. Для этого основу запекают в духовом шкафу, а затем готовое блюдо обильно присыпают лимонной стружкой или сахарной пудрой. Есть вариант, когда ничем его вообще не присыпают. На таком пудинге всегда запеченная золотистая корочка. Поесть десерт можно в любом кафетерии или ресторане. Подают его в керамических мисочках. А также можно его купить запакованным в супермаркетах и небольших магазинах в пластиковых упаковках. Купленный в магазинах светлач тоже очень вкусный. Олеся его обожает тоже. Матушка твоя. Да, тоже. Мне он, кстати, тоже понравился. не так давно Попробовала первый раз, хотя его часто есть. У него вот такой вот совершенно особый вкус и нежнейшая консистенция. И он, опять же таки, не сильно сладкий. Цена колеблется от 10 лир до 50 лир, в зависимости от места покупки. В Стамбуле его можно попробовать в заведениях Гереме Мухадеби Джесси. Их в городе парочка. Вот один из адресов его. Ну и также в сети кофейн Мадо в Турции адресов очень много. Как мы говорили, вбивай в гугле, их просто очень много, и сеть очень хорошая. Да, и просто они в этих, вот, в этих сетях, двух, они там седлачат, прям вот, очень вкусно. Следующий десерт, мухалиби. Это молочный пудинг, похожий на французский бланманже, кто знает. Готовится он из смеси молока и сахара, загущается кукурузным крахмалом или рисовой мукой. Для пикантности вкуса добавляется розовая вода, ваниль, шафран или корица. Обычно подается холодным. Украшается разными ингредиентами в зависимости от региона, где его готовят. Фисташками, финиковым сиропом, миндалем, грецкими орехами, тертым кокосом, корицей, изюмом, шоколадом и фруктовыми соусами. Это очень легкий и освежающий десерт летом. Попробовать его в Стамбуле лучше в специализированных заведениях Mouhale Джиси. Например, сеть заведений «Сарай Мухали У них много ресторанов по городу и в торговых центрах И «Тарихи Сариер Мухали Адрес вот собой, видишь Ашуре – это очень древний десерт, относится к религиозному обычаю Верующие постятся первые 10 дней первого месяца исламского календаря мухарам А затем на 10 день готовят ашуре Ходят с ним по гостям, делясь с соседями и родственниками Считается, что вместе с Ашуре в семью приходит финансовая стабильность. Другое название Ашуре – это пудинг Ноя. По легенде, после Всевирного потопа, Ной приготовил Ашуре из того, что у него было. Ингредиенты, я скажу, у него там были, конечно, вовы. Да, запасы у Ноя были неплохие, так как основными ингредиентами является пшеница, бобовые, такие как фасоли, турецкий горох, фруктовая ассорти, и орехи, апельсиновые и лимонная цедра. Соль и горох с дольками апельсина отваривают, добавляют сухофрукты, охлаждают и добавляют различные орехи. Для сладости в блюдо добавляют сладкий слиров или мед. Ашуре едят холодным в небольших блюдцах. Блюдо очень сытные. Ашуре можно поесть в кафе, если попасть на сезон его приготовления или купить в магазине. Вкусный ашуре прямо в Султанахмеде, рядом с Сайя Софией, можно попробовать в ресторане The Пудинг Shop. Следующий десерт – гюлач. Это старинный десерт Османской империи, имеющий тоже религиозный контекст. Готовят его традиционно в месяц Рамадана. В переводе на русский гюлач означает «еда розами». В 15 веке его готовили из теста, из кукурузного крахмала, высушенного на солнце, и хранили такие листья несколько месяцев до наступления Рамадана. И вот в час X эти сухие листья тесто замачивали в молоке и сахаре. С течением лет в десерт стали добавлять розовую воду, фундук, грецкий орех или миндаль для прослойки. Потом розовую воду заменили гранатовой заправкой. Такие листья складываются слоями, между которыми добавляют разные ингредиент. Сверху украшают молотыми орехами и разными фруктами, клубникой и гранатовыми зернами. Подается он прям так, замоченным в сладком молоке, на вкус как тайное мороженое. Десерт очень влажный и слабосладкий. Мы его обожаем, вкус у него божественный. его в Хатмаре покупали в Красном Адам, да? Есть его надо прямо в день покупки, на следующий день он скисает, сами проверили. Продается в основном он именно в Рамадан, повсюду. В пекарнях, кардитерских, в больших супермаркетах, где есть свое приготовление. Если попадешь на апрель месяц в Турцию, обязательно попробуй этот десерт. Он не оставляет равнодушных. Пастолар. А вот этот десерт по сравнению с остальными турецкими сладостями не особенно вкусный, хоть и выглядит очень аппетитно. По сути, это разные торты с кремовой начинкой и разными украшениями. На вкус сладкие и сухие. Но на самом деле, торты в Турции не умеют готовить. Они все у них либо сухие, либо масляные. Мы, кстати, пробовали такой вот кусочек торта. Да. Как корж хороший. Да, бисквит у них получается исключительный. Но а вот... вот крема, это вообще что-то отвратное. Просто масло. Липнет все к нёб. Ужасно. Вкусно. Даже не смог. Вова даже, во, даже не смог съесть. <с> Хотя он ест все сладкое. Ну масло. Просто масло есть. Ну как? Ну ребят. В следующем видео расскажем про сладости, которые можно купить и увезти с собой. Подписывайся на канал, чтобы видео увидело больше пользователей. Ставь пальчик вверх, если видео было полезно. Свои вопросы, замечания пиши в комментариях. А также анонимный вопрос можешь прислать на почту, указанный под видео. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Пока! До свидания!